Что будет, если посмотреть в разбитое зеркало? Все слышали о приметах, гласящих о том, что нельзя смотреть в разбитое зеркало. Чем же на самом деле грозит данное действие и стоит ли избегать своего отражения в осколках? Зеркало стало неотъемлемым предметом не только в каждом доме, офисе и транспортном средстве, но и незаменимым атрибутом всех женских сумочек. Представить жизнь без этой вещи уже просто невозможно, ведь по статистике каждый человек смотрит на свое отражение около 10 раз в день. Вокруг зеркал витают множество легенд, поверь и примет, но имеют ли они практическое отражение в реальной жизни? В современном обществе зеркало утратило связь с особым предметом, который используется в оккультизме для совершения магических обрядов и предсказания будущего. Однако эта характеристика встречается достаточно часто в фильмах ужасов, где в зеркалах находят убежище демоны, духи и остальная потусторонняя нечисть. Наши предки имели свое представление о зеркалах, наделяя их силами, которые способны влиять на судьбу. Одним из таких поверий есть примета о том, что смотреть в разбитое зеркало нельзя. И замужней женщине эту пророчит безбрачие на следующие 7 лет, но и мужчинам также может приносить неудачи в разных сферах жизни. С первого взгляда такое абсурдное заключение имеет вполне рациональное объяснение. Подобные несчастья связывались с тем, что увидев свое отражение в разбитом зеркале, оно теряло былую целостность. То же случается и с энергетикой. Распавшись на части, человек становится незащищенным. Во избежание подобных результатов советовали не смотреть на себя в осколках разбитого зеркала. Верить или игнорировать подобные приметы решать только вам. Главное всегда подходить к зеркалу в хорошем настроении и любить свое отражение в нем. Чтобы ты не унывал, подпишись-ка на канал.